Если некогда тебе воспитывать детей Или время ты свое не хочешь прижигать Дерзкой няни просто наберись скорей за бабло тебе няня не, не будет помогать Но все няни в наше время просто ни о чем Будут бегать за ребенком, сопли вытирать У меня же в воспитании есть секрет один Я всегда стараюсь детям, как можно больше дать Отвечаю лифт по морде или дать ноги в живот В темноте побудь в не молча, маленький урод Каждый день даю ребенку я немного унижения В общем, отдаю себя все постоянно, без сомнения Я всегда на Позитиве Никогда не унываю Потому что в вашем доме я бухлишко попиваю Меня дети обожают, должны в этом вам признаться Когда видят, что пришла я, могут даже обоснуть Если спать малыш не хочет, я не буду заставлять Можешь просто на артерию на ее нажать Ваш ребенок будет кушать завтра ужин и обед Ведь когда у ножек, вариантов просто нет Будет он уроки делать, вычитать и умножать Даже если он младенец, мне на возраст плевать. У меня большущий опыт в отношениях с детьми Слушайте мои советы и старайтесь соблюсти Звоните по номерам, но принимаю только самых уродливых детей